счастье а, а сегодня я сдержу этот крик Я сдержу этот крик Держи его Мне легче жизнь отдачи. Пережи тот час И нам а все о чем Сука говорит Вождь в кивает Вождь гордится нас и я сегодня удержу последний крик Задыхаясь от неги ласки Я забыла, что любовь это миг Я купалась без унижения в счастье А сегодня А пойдемте покурить <laughs> Живой. Ah. Shit. Okay. <laughs> check out the other two. Yeah! Yeah! Woo! Woo! <laughs> Woo! Oh my god, that's so fucking gross. Вообще голый, чё ж ты творишь-то? Так. так, второй повтор. О, Опа! Нихуя! К нам лучше, бля, сука, я его чуть-чуть потрезвее, нахуй. Блять. Мне удача. Ничего у нас тут концерт-то. Отсюда уже уезжать не хочу. Вот моя их боя. Ч за жескаешь? Ай, огонь, огонь. Ой-ой-ой. Это аккуратненько то за углом, только смотри внимательно. За углом заходи. О, о, о, о, углом. Да, поставь. ты? о, о, о, Ой, я за углом любого дома бля, это делается. А теперь одевается, идется. Хуе! Хуе, блядь! Бля, бля. Ты что, чумела, что ли? Да, я чумела! Я чумела, ты бабулю, блядь!